Всем привет, с вами Гриф, и сегодня настало время показать вам 10 самых лучших прокидов на карте Резиденция. Это та самая карта в режиме Blitz, которая, как и Вилла, легко прокидывается практически с респы на респу. И как раз один из таких просто сумасшедших прокидов будет ближе к концу, поэтому не переключайтесь.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 Самое главное, на ветеранах ты уже будешь буквально через час, начни новую жизнь в Warface, при создании твинка не забудь выйти из основного аккаунта, заманчиво, две ссылки будут в описании. Ну и начинаем мы как обычно с самого простого сторона защиты, Прокид делается таким образом, чтобы гранаты взрывались рядом с черным фургоном, и особенно в начале раунда на это место может забежать целая толпа врагов. Между прочим, даже не обязательно стоять так далеко, достаточно подойти немножко ближе и удастся тот же самый прокид. Следующим прокидом можно легко задеть врага на подъеме к воротам или же на той самой площадке перед ними. Кроме этого, не обязательно иметь подствол, достаточно просто кинуть гранату. Итак, третьим по счету прокидом легко взрывается площадка перед воротами за забором. Этот прокид выполняется на правую кнопку мыши. Едем дальше, и теперь нам нужно взорвать пацанов, которые минируют дальние правые ворота. Бросать можно прямо отсюда, или же с этого угла, но уже под стволем гранатомета. Эффект тот же самый. Но, между прочим, прямо с этого места легко кидается ответка вот таким вот образом. Но что интересно, эта же точка легко прокидывается и отсюда прямо с воды. Здесь вы должны кинуть ровно между перилами, либо просто под ствольным гранатометом. Кроме этого, стоя на воде рядом с водопадом, можно легко прокинуть подъем с лестницы. Но если вы еще не в курсе, подсадка врага тоже легко прокидывается, но здесь нужно попасть в окошко. Но если честно, в начале раунда это окошко обычно целое, поэтому перед прокидом лучше его разбить. Следующий, восьмой, уже по счету прокид делается прямо с респы. Граната взорвется прямо на пути врага рядом с лестницей. Но, между прочим, это же самое место гораздо проще прокинуть стоя у фургона. Ну а теперь у нас осталось два самых сумасшедших прокида, о которых я говорил в самом начале. Чтобы выполнить первый, вставайте прямо около стенки и прокидывайте точно так же. Можете даже поставить на паузу и посмотреть, куда я точно прицеливался. С помощью этого прокида вы легко сможете взорвать врага стоящего рядом с этой стеной, но в этом месте запросто может кто-то находиться. Следующий прокид еще более интересный, поднимайтесь по лестнице и вставайте как можно ближе к скале. Мы должны будем кинуть под ствол прямо в прыжке и при этом как можно ниже. Но взрывается у нас как раз та самая площадка прямо перед нами рядом с воротами. Ну а сейчас самое время поставить лайк, если это видео было вам полезным. И сразу же стартует новый конкурс на полторы тысячи кредитов. Для участия нужно всего лишь подписаться на мой канал, также обязательно подписаться на канал Шоу, это тоже очень важно. Ну и оставить любой комментарий под этим видео прямо сейчас. Ну а теперь выберем победителей прошлого конкурса. Для этого скопируем ссылочку с того видео и перейдем на сайт, который определяет случайный комментарий. Собственно, по нему мы будем выбирать наших победителей. Итак, первый у нас мастер Warface, сейчас посмотрим, выполнил ли он главные условия конкурса. Нужно было подписаться на мой канал и на канал Warface. Пока что ничего... Вот, вижу канал Warface, сейчас посмотрим, подписан ли он на меня. И да, подписочка на мой канал есть. Смотрим следующего. Рома Васильев. Сейчас перейдем на его канал и посмотрим те же самые условия. Так, канал Warface сразу есть. Осталось найти мой... Итак, парни, я вас поздравляю, обязательно отпишитесь мне в личку на ютубе, чтобы забрать ваши призы.